Пахнешь купюрой фальшивой, также фальшивы мысли твои, И пахнешь дурой набитой, набивка швы Ты пахнешь криками в муках, Болью зубною, копотью в трубах. Ты пахнешь сном уставшего тела, Ты пахнешь словом краешком неба. Ты пахнешь правдой, кислой и горькой, Сахаром в кофе, и ломкой. Ты пахнешь улыбкой, травой на росе. Доброе утро тебе! Пахнешь дурой, набитой набивком, наружу сквозь швы ты пахнешь. Я к чертям, можно стереть последний, нет, нельзя.